Системы органов, входящие в состав организма животных, можно разделить на три группы. Первая группа, скелет и мышечная система, обеспечивает опору и движение тела. Вторая группа, пищеварительная, дыхательная, выделительная системы, связана с обменом веществ. Третья группа, нервная, кровеносная и эндокринная системы, связывают организм в единое целое и координируют его работу. Такая специализация не только отдельных органов, но и систем органов позволяет организму функционировать очень эффективно.